Всем привет, ребят, с вами снова Меха Плей. <coughs> и сегодня мы будем работать в пекарне. Вот такая вот у нас пекарня. И я пока что буду все тут делать, обустраивать. Ну и для начала нам надо переодеться, собственно, в пекаря. Потому что, кстати, тут секреточка такая, есть небольшая... Я про я не буду рассказывать, ладно, так, нам надо переодеться, как одеты пекари, ну они обычно в принципе, ну вот как они одеты, они вот в, в рубашке могут быть одеты, а давайте вот так оденемся и все, не будем париться, так, вот так давайте сделаем. Блин, мой скин мешает. О! 7, 8, 3, 3. О, о, о, мне нужна охрана. 7-8-3-3. Я вот таким пекарем, короче, буду. Давайте сделаем только... Где тут у нас бейкер? Как я его называю? О, номер дома. Какой у меня номер дома? 21. 21. Все. Так. Он сейчас идет ко мне, а я пока что... А где, а где бейкер? Была же такая профессия. О, ко мне все, ко мне пришли. Пора, напишем вот так Да опять? Пора Проходите Что вам надо? Вы хотите похавать у меня? давайте только наверх не поднимайтесь. Пожар. А, ну вроде они охранники, вот и чё дальше. Не, можем сделать, в принципе, себе шеф. Где? Так, мою пекарню. А вы же денег не будете требовать с меня? Ну, вроде они с меня не требуют денег. А, ну один все встал нормально. А ты чего не встаешь? Мне. Мне нужна горничная. Я хочу себе собрать целый тут, блин, 21. Ой, блин, не 12, а 21. Так. Я буду таким, как бы, челиком. Блин, крутым челиком, короче, буду. Так. Так. А мне интересно, насколько он крутой охранник? Чё ты делаешь? Я что-то не понял. О, магнигар, оказывается. А Надеюсь, она меня не ограбит. Так, давайте напишем им охраня нет. Так, блин. Я, так, приеду. Так, выбираем себе самую такую крутую машину. Да, блин, не за мной ходи. Да куда ты ах блин какой-то он тупой этот охранник ну ладно окей мы едем на ограбление понял ты ж понял давай ограбление какого-то дома я типа пекарь типа пекарь я же говорю типа пек давайте в этот дом о, ничего, у него машина. Ну, я, в принципе, прошлое видео снимал. Так. Блин. Зачем? Зачем ты это сделал? Окей, будем действовать по-другому. Ок. Так, действуем по-другому. Там никого, ага. И чё? Ты думаешь, мне это помешает вломиться? Да так надо. Да, да, вот так, вот так, вот так. Блин. Надо еще немножко. Ты ч, ма... Ты чё, мелким стал? Да-да-да-да-да. Сейчас мы сюда. Опа. О, блин. Вот, хочешь забагать? Я знаю этот бак, но он не так работает, не так нормально работает, поэтому давайте тут. О, это чё? Блин, я думала, это. Да. мы сейчас будем охр... мы сейчас будем ограблять. Еще раз попробуем. О, да, да, да, да, да. Не, ну немного. Все, спасибо. Чай возьму тебя. А, я застрял в текстурах. Я из-за этого застрял в текстурах. Мне надо его немного как-то затащить сюда. Так, давай попробуем тоже. Вот так. Давай три. Ты будешь багать? Вот так вот сделаем. О, вс ⁇ А теперь ограбляем. Теперь ограбляем. Так. Нам надо найти ее сейф. Он как-то очень надежно спрятан, знаете, ребятки. Кстати, это очень тяжело, ребят, найти Кто-то приехал? Блин. Сейф реально хорошо спрятан. На, Но... а, вспомнил. Он где-то тут должен быть, по-моему. Так. Но не помню только где. Блин. Я не помню, где он. Если что, сразу выбегаем и начинаем прыгать просто. А где этот? Где то болтус. Он, уш... он ушёл, он ушёл, гаденыш. Этот гадёныш ушёл. Давайте попробуем телепортироваться ко мне в дом. Ладно, ребятки. Того охранника мы там оставили, поэтому... Ставьте лайки, ребятки, подписывайтесь на канал, а с вами был я, Миха Плей, ну и всем пока!